Вот во время моих сборов у Владимирских мозыков я познакомился с такой разновидностью внутренней работы, которая называлась топух. Топух ⁇ это как бы внутренний огонь или тепло, которое нужно там научиться все разжигать, или даже просто топка. Да? И как мне говорили тогда, что это искусство хранилось имщеками. Ну, долго едешь, в валенках, конечно, но все равно, ноги отмокают, ноги мерзнут, да? и они так грели ноги. Ну, также ими пользовались охотники. На охоте тоже не лишнее нагреть руки, ноги. Да? Суть упражнения довольно проста. Нужно научиться повышать температуру тела, там, где тебе нужно, в той части, по крайней мере, тела. Да? Для чего вызывать у себя ощущение жара или жжения. Для этого нужно удерживать внимание на чем-то определенном, на какой-то части тела или на каком-то ощущении, которое обычно мы выдержать не можем, скажем, на определенном телесном неудобстве, напряжении, просто на какой-то каком-то участке тела. И действительно, при определенном усилии эта часть тела начинает нагреваться, причем как субъективно в ощущениях, так и объективно. Я помню там какой-то у нас профессор Сделал лабораторию Подобные вот, экстрасенсорные вещи изучал Я ходил, нагревал руки Правда, в неожиданном месте меня вот здесь заставили греть Я никогда не грел, но даже здесь я где-то на три десятых градуса нагрел А в тех местах, где я грел, это было значительно больше объема Ну, то есть, скачок температуры то есть это доступно, причем это доступно любому, и ничего необычного в этом нет. Вот что любопытно. Когда меня учили удерживать внимание на каком-то участке тела, вот во время топуха, да, которое надо растопить, как печку, или разжечь как топку, чтобы там огонь разгорелся, жар, ну откуда и название топух, топка, то. Отчетливо однозначно предупреждали быть внимательным и осторожным, потому что при первых же признаках тепла сознание отлетает в грезы.